Всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы находимся а находимся мы на фабрике по изготовлению мебели многие из вас просили меня снять видео об изготовлении мебели по индивидуальным заказам в Алании, и сегодня мы пришли на фабрику Тест Групп и владелец фабрики Зеки расскажет нам сейчас о том как эта фабрика была основана, кстати, очень и очень интересная история о том, какие услуги оказываются, какую мебель производят, как вы можете заказать эту мебель, которая будет радовать вас всю жизнь. Друзья, не забывайте включать субтитры на русском языке для того, чтобы увидеть перевод того, что говорят на турецком языке, а самое главное не пропустить всю важную информацию о производстве мебели в Алании. Merhaba, ben Zeki Türk. 35 senedir mobilya sektöründeyiz. 2013 yılından beri Alanya'da ikamet ediyoruz. Dekorasyon üzerine ağlamız, mobilyanın her türlü. Çalıştığımız genelde evler, anahtar teslimi evler yapıyoruz. Veya kafe, restoran, bar, otel, oturuşlar yapıyoruz. İş burası. Gözlü kaldığım bölge. Mobilya ile ilgili ne varsa yapabiliyoruz. Yeah, Друзья, хочу также вас познакомить с архитектором и дизайнером интерьера Оускан Бэй. Он как раз сотрудничает с Зеки бэйм с фирмой ТЭС Групп. И если у вас будут какие-то проекты, которые вы хотите осуществить в своей квартире или в офисе, или хотите открыть новый бизнес, Оускан Бэй и его супруга, которая говорит на русском языке, помогут вам сделать совершенно любой дизайн, а также возможно улучшить ваш дизайн. Поэтому, когда вы обратитесь в компанию Тест Групп, у вас не будет совершенно никаких проблем с сознанием русского языка, потому что ребята делают не только прекрасный дизайн, но и говорят на разных языках. А вы не забывайте э, открывать субтитры для того, чтобы э, понять, что представители компании говорят на турецком языке restoran ve kafe, anahtar teslim yaptık. Genelde Belarus ve Kıbrıs e, ülkelerinde çalışıyoruz kafe restoranda. Ayrıca e, villa, daire işlerini anahtar teslim yapıyoruz. Alanya e, genelinde çalışıyoruz. E, yine Türkiye, diğer şehirlerde de işlerimiz yapılıyor. Yani genelde e, anahtar teslim iş yapıyoruz. Tasarımı bizzat ben yapıyorum, hiç bilmiyorum. E, ve atölyede üretim e, tüm uygulamaları yapıyoruz. E, müşteriye ait herhangi bir partinin tasarım da oluyor. Yani sadece kendimize ait tasarımlar değil de müşteriye ait özel tasarımlar olursa da onu da e, uyguluyoruz. Müşterilerimiz genelde memnun. E, bazı durumlar haricinde hiçbir sıkıntımız olmuyor. Bu <gülüyor> fabrik, Используют два типа материалов, это готовый материал для покраски или покрытия, либо а, настоящее дерево. Например, здесь представлен вот такой вот домик из настоящего дерева, который можно использовать как офис. Ну а если вы хотите какую-то а, невероятно красивую мебель из натурального дерева с индивидуальным дизайном и с тем, чтобы мастер сделал а, какие-то узоры на этой мебели, также на этой фабрике все возможно осуществить. Зеки Бей организовал свою первую фабрику в 1984 году в Анкаре. Зеки си билги Yaklaşık 2012'ye kadar Ankara'da hı. devam ettik. Daha sonra buraya e, taşındık. 2013. 2013. 2013 2013 yılından beri buradayız, bin e, 2013 yılından beri e, restoran, kafe, işte hı. buna benzer yerler, otel, ev, komple, anahtar teslim, bu tür işleri hı. yapıyoruz. Hı hı. İmalat üzerine, yani biz sipariş hı. üzerine çalışıyoruz. E, Sonra, evet, olarak, Hı -hı. Друзья, как вы видите, Зеки Бей uh, начал свою работу с подсобного рабочего. С 2013 года находится их фабрика в Алане. Uh, какие услуги, какую мебель делает эта фабрика? Uh, абсолютно любую мебель на заказ для кафе, ресторанов, отелей вил квартир и полностью делает квартиры под ключ. То есть если вам нужна не только мебель, но, например, остекление балкона или какая-то другая мягкая мебель, фабрика ZKB все может сделать по самым индивидуальным заказам, потому что э, все машины у них есть, все необходимые станки. Да, даже индивидуальные заказы ручной работы фабрика может делать. Мебель с различным покрытием, мебель крашеная, мебель с различной обивкой. В общем, в этом видео мы сейчас проведем вам экскурсию по фабрике, расскажем, какие материалы они используют. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в описании к этому видео находятся все контакты этой фабрики, веб-сайт, телефон, ссылки на социальные сети, Instagram, Facebook. Вы напрямую можете обращаться к Зеки Бею. Сизинфирман из Бир Мемары Леда Фабрика сотрудничает с профессиональным дизайнером, поэтому если вы хотите какой-то красивый дизайн в вашей новой квартире или переделать квартиру, вам помогут русский конушан персональный сдавать. Есть русскоговорящий сотрудник, который поможет вам сделать замеры, сделать дизайн, ну и, конечно же, произвести очень классную мебель. А сейчас давайте пройдем по фабрике и посмотрим, что у них здесь есть интересного. Gördüğünüz makine e, bizim ağaç işlemelerinde kullandığımız hizar olarak adlandırdığımız makine. Ağacımızın ilk işlemeye başlandığı makina bu. Ee, burada ebatlanan e, ağaçlarımız daha sonra yani arka tarafta görmüş olduğunuz e, Planya ismini verdiğimiz makinede temizlenip silinip e, Tekrardan ikinci bir makineye geçtikten sonra akabinde oyma işlemine geçilmekte. Oyma işleminde diğer ustamız müşterin isteği doğrultusunda belirlemiş olduğu modelleri panellerimiz üzerine işlemektedir. Bu makinamızda dediğim gibi ağacı ilk kesildikten sonra temizleme işleminin yapıldığı makinamız bu. Burası da temizleme oluyor diğer tam tarafında kesim işlemi de yapabilmektedir aynı şekilde. Buradan çıkan makinemiz, çıkan ağaçlarımız dediğim gibi oyma uçlarımızın e, eline geçip doyması yapılmakta. Şu anda zaten bir masa üzerinde çalışması yapılmakta şu anda. Bu sehpa olarak e, tasarlandı. Üzerinde oyması yapıldı. Daha sonra ayaklarının montaj ile boyaya geçecek. Arka tarafta yine boya hanemiz var. Bu boya hanemizi de göstereyim. Bu tarafta da yine ilk baştaki makinamız var. Makinamızda yine e, yine fabrikadan gelen e, malzemelerimizi MEDEFE olarak adlandırdığımız malzemelerimizin kesimi yapılıp daha sonra e, Burada görmüş olduğunuz bantlama makinesinde bantlamalarını yapıp tekrardan tezgahımıza alıp e, ürünlerimizin montajlamasına geçiyoruz. Gördüğünüz makinede kesiyoruz malzemelerimizi. Mobil imalatında kullandığımız malzemelerimiz renkli olarak adlandırdığımız BDF olarak malzemeler var. Bir de ham olarak hani lake boya işlem uyguladığımız Tam olarak kullandığımız MEDEFE malzemelerimiz var, iki çeşit farklı malzeme kullanıyoruz imalatlarımızda. Yine dediğim gibi bu makinede sadece ağaç işleriyle alakalı ahşap keresteleri kullandığımız makinelerimiz bu. Ahşapı sadece bu makinalarda kullanıyoruz. Bu şekilde söyleyeyim. Hatta yukarıda kendimize yapmamızda bir ofis tarzı bir yerimiz var isterseniz oraya da bir bakabiliriz burada görmüş olduğunuz gardıraplarımız kurumları tamamlandı sadece zımparaları yapılıp arka tarafta görmüş olduğunuz boyağaneye götürülecek sökülüp boyanması için oraya gönderilecek bu hazır malzeme olarak adlandırdığımız mdf diye adlandırdığımız malzemeden yapılmış olan mobilyamız bu bir gardıra yan tarafında bir tane konsolumuz var Yine çamaşır Elbise için kullanılması gereken, kullanılacak olan daha doğrusu. Kaplama olarak değil, hani normal medya falan dedim, fabrikada kaplanmış olarak bize geliyor. Biz sadece bunun işlemesini yapıyoruz. Hani kaplama olarak sadece e, ham malzememiz var. Bunu müşterinin isteği doğrultusunda farklı renklere de boyayıp kullanabiliyoruz. Mesela burada bir tane işleme yapılmış olan, üzerine işleme yapılmış olan bir tane kapağımız var şu şekilde. Bu da aynı şekilde boyanıp müşteriye gidecek. Bu mesela farklı bir renk siyah renkli boyamız var. Burası da boya hanemiz. Boya hanemizde ustamız zaten şu anda zımparalayıp son kat boya atmaya hazırladığı malzemelerimiz var. Bunların boyaları hazırlanıp daha sonra montaj yapılmak üzere müşterilerine öne gönderiliyor. Bunlar boya daha önce astarlanıp daha sonra zımparası yapılıyor. Akabinde tekrardan Son kat boyaları atarıp hazırlandık ambalajlarını müşterilerin evine gönderiyoruz. Dinlendirme odası boyan hane Boya malzemeler burada hem kuruması için hem e, müşterinin evine gönderilmesiye kadar burada bekletip ambalajlayıp montaj için müşterinin evine gönderiyoruz. Bugün e, bugün modüler imalat konusunda her türlü Здесь делают мебель для ресторанов, магазинов, квартир, домов. Также делают полностью интерьеры под ключ. Как я уже говорила, если вы хотите чтобы э, вашу квартиру полностью оборудовали мебелью, застеклили балконы, сделали лестницу, если у вас э, есть пентхаус или вилла. Также э, привезли сантехнику или мебель, или бытовую технику. Все это делает компания совместно с архитектурным бюро, которое занимается и дизайном, и архитектурными решениями. Что же здесь есть интересного? Вот вы видите, например, шкаф, который... Совсем скоро уйдет под покраску. А также есть уже готовый шкаф, который а, сделан из материала, из готового материала вот с таким вот интересным покрытием под дерево. Как вы видите, делают на фабрике и раздвижные шкафы, и а, вот такие вот высокие шкафы а, под потолок. Если вы хотите, например, в кладовке в ванной комнате сделать мебель которая будет точно подходить по размерам к вашей комнате можно сделать вот такие вот тумбы видите как сделано здесь например для ванной комнаты или для кладовой куда можно убрать всю необходимую мелочь которая не будет портить красоты вашей квартиры Мебель красят совершенно разные цвета, и если вы хотите сделать какой-то индивидуальный узор или дизайн, также можно сделать это мастер, который делает это руками, либо есть специальные машины. Также покажу вам еще одну очень интересную машину, которая оформляет вот эти вот поверхности. Вот, это вот, вот этот вот станок, он как раз и оформляет вот эти вот Края для того, чтобы мебель смотрелась аккуратно. Вот вы видите здесь необработанный край, а вот здесь вот уже край обработанный для того, чтобы мебель смотрелась красиво и аккуратно. У ребят э, очень большой каталог э, покрытия для мебели. То есть вы можете выбрать от самых светлых цветов до кардинально черных, синих, красных, золотых, какие вы хотите. А, как я уже сказала дизайн также можно сделать совершенно сумасшедший или очень консервативный и минималистичный ну и, и конечно же все по индивидуальным заказам дорогие друзья вот такие вот прекрасные домики а также возможно сделать сауну или достаточно большой дом из дерева могут также для вас сделать на этой фабрике и, конечно же, для офиса из натурального дерева можно изготовить вот такой вот стол. И посмотрите, даже вот такую вот прекрасную лампу. Все из натурального дерева. Напишите обязательно в комментариях, какой стиль в квартирах вы предпочитаете. И бюро архитектурный интернет-дизайна, бюро, с которым сотрудничает эта мебельная фабрика, предлагает совершенно уникальные, красивейшие интерьеры. Вот такое интересное у нас получилось видео по вашим запросам. Я надеюсь, что я смогла ответить подробно на некоторые ваши вопросы о производстве мебели в Аланье. Ребята продолжают работу, ну а вы, конечно же, смотрите контакты Архитектурного бюро и фабрики по производству мебели ТЭС-групп в описании к этому видео. Подписывайтесь на их социальные сети, ну и, конечно же, Мечтайте и заказывайте красивую и потрясающую мебель для вашего дома и бизнеса Я с вами на сегодня прощаюсь, добро пожаловать в Аланию Ну и, возможно, в ваш новый дом в Турции. Всем всего хорошего, пока-пока